Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем нашу встречу, и я попрошу вас написать в чате, видно ли меня и слышно ли. Если все нормально, пришлите, пожалуйста, плюсик. Ну или словами напишите, пожалуйста, что видно и слышно. Или, например, не видно и не слышно. Спасибо большое. Понимаю так, что все нормально и со звуком, и с картинкой. Здравствуйте. Я рада вас видеть. И если мы с вами встречаемся не впервые, то есть в дистанционном формате, вероятно, впервые, но вполне возможно, что уже по разным причинам я приезжала к вам то еще более, конечно, приятно. Здравствуйте, здравствуйте. Очень хорошо, что несмотря на происходящие в окружающем мире неприятности, мы смогли встретиться и, значит, можем сегодня обменяться какими-то мыслями по поводу работы учителя русского языка. Уважаемые коллеги, если в ходе того, что я буду говорить, у вас появятся какие-то комментарии, может быть, вопросы, конечно, я, как и все вы, вижу чат и готова на эти вопросы отвечать. Теоретически, конечно, можно в конце нашей встречи оставить на это время но, честно говоря, мне кажется более функциональным, если вы будете по ходу комментировать и задавать вопросы, потому что... Ну, просто чтобы не забыть. Так, вы не, вы не слышите, да? А вы не слышите совсем или тянет звук? Уважаемые организаторы, может быть, вы можете помочь вот коллеге. Я вижу в чате, что нет звука у кого-то. Конечно, это может по разным причинам происходить. В том числе и по причинам, связанным с компьютером на стороне слушателя. Но если можно, проверьте, пожалуйста. Хорошо, что там может быть такое. Итак, дорогие коллеги. Тема нашей сегодняшней встречи – это формы работы учителя русского языка в классе с полиэтническим составом учащихся. То есть, что я имею в виду? Как мы все понимаем, сейчас и в России и да, спасибо. Сейчас и в России, и в, во многих странах, где традиционно изучался и продолжает изучаться русский язык, в том числе происходит обучение на русском языке, складывается такая ситуация, что в одном и том же классе, в связи с одинаковым возрастом, оказываются дети в разной степени владеющие русским языком. Это могут быть дети-носители русского языка, то есть дети, которые владеют русским языком как родным, и это для них единственный родной язык. Условно говоря, это могут быть дети, которые владеют русским как вторым. Но здесь трудно определить линейно, какой язык первый, а какой второй. Но я имею в виду ситуацию, когда ребенок, координативный билинг, что называется, то есть он одинаково свободно владеет русским языком и каким-то еще, ну, например, государственным языком вашей страны. То есть слово «второй» здесь такое, довольно... Ну, скажем, не, не арифметический смысл имеющий, а просто русский язык, э, свободное владение, помимо свободного владения еще одним языком. Ну и не секрет, что в наших классах все чаще и чаще, все больше и больше оказывается детей, э, которые русским языком владеют. Ну, скажем, не в той степени, чтобы свободно на нем получать образование. И вот стало быть в России, и в частности в Москве, это тоже вопрос довольно остро стоящий сейчас. И вопрос, которым занимается в числе прочих научных школ факультет, на котором я работаю. Работаю я на факультете повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного российского университета дружбы народов. И вот несмотря на то, что когда-то более 50 лет назад этот факультет создавался с целью разработки методик обучения русскому как иностранному, уже несколько лет мы занимаемся проблематикой вот преподавания русского языка в полиэтнической аудитории, в полиэтническом классе. И уже три года проводились по этому поводу всероссийские конференции факультетом. И по результатам этих конференций выпущено, как вы можете видеть, два Учебно-методических пособий для учителей, работающих вот в такой полиэтнической, многонациональной аудитории. Ну, вы понимаете, дело-то не в национальность. Дело в том, что это ситуация, когда в одном и том же классе, в одно и то же время, оказываются разноуровневые дети. Дети, владеющие русским языком, не одинаковы. И вот учебные пособия, которые были созданы по результатам наших всероссийских конференций, они как раз направлены на облегчение, скажем, участи учителя или предложение определенных приемов учителю, который оказался вот в такой нелегкой ситуации. Надо сказать, что самое, наверное, страшное, самое неприятное, что может произойти. Ой, я очень рада, что решилась ваша проблема. Это отлично. Вот. Так вот, самое неприятное, что может произойти в ситуации, когда... Ну, не очень получается у педагога организовать работу с таким вот разноуровневым составом, это абсолютное исчезновение или, во всяком случае, сильное ослабление у ученика мотивационной сферы. То есть, понимая, что он оказался отрезанным, так сказать, от коллектива, что работать вместе со всеми он не может в связи с тем, что его языковая подготовка недостаточно, ученик машет рукой и э, решает для себя, что ну пусть так и остается. Вот такая э, ситуация. Я ничего не понимаю, я ничего не могу, ну и делать ничего соответственно не будет. А как вы видите на слайде, если такая ситуация сложилась, то уже как бы мы ни старались, переломить ее будет, ну, во всяком случае, очень сложно, если не сказать невозможно. То есть, если часть наших учащихся, а может быть даже и большинство наших учащихся, демонстрирует недостаточный уровень владения русским языком, ну, недостаточный для того, чтобы мы спокойно, скажем, по уже привычным нам схемам работали с этими учащимися на своих уроках, то у нас возникает три основных направления, которые нам очень нужно осуществлять. Это направление, касающееся объяснения нового материала. Чаще всего мы не можем объяснять его обычным, привычным образом. Ну, взять хотя бы такой пример. Я уверена, что все вы так или иначе с этим сталкивались. Для ребенка-носителя русского языка не составляет труда ни теоретически осмыслить систему рода имен существительных в русском языке. И, соответственно, практически использовать правильные родовые формы при согласовании. Этих существитель... С этими существительными, например, прилагательных и, ну скажем, притяжательных местоимений. При объяснении теоретического материала мы можем, соответственно, уже сложившимися у ребенка носителя языка такими, ну можно сказать, неосознаваемыми его практическими навыками пользоваться. Бабушка женский род, потому что это моя бабушка. Совершенно очевидно, однако, что если перед нами ребенок не носитель русского языка, если перед нами ребенок носитель, предположим, какого-либо из аглутинативных языков, фактически не имеющих родовой парадигмы, то для него не будет автоматическим вот этим вот решением, бабушка, конечно, моя, а предположим, дом, конечно, мой. То есть таким образом объяснить, женский род это то, что моя, мужской род то, что мой, и так далее. Таким образом, объяснять материал мы уже не можем, мы должны использовать другие подходы. Ну и не можем, к сожалению, надеяться на легкость усвоения этого материала. Далее, формулировка заданий, принятая, ну, предположим, если говорить о российской практике, то принятая в классических учебниках русского языка для российских школьников. Так вот, эта формулировка заданий в нашем случае с детьми э, слабо владеющими, или во всяком случае недостаточно владеющими русским языком, тоже не подходит. Э, если говорить откровенно, часто эта формулировка и для носителей языка сложновата. А что уж говорить о детях с русским языком ну, условно скажем, с русским языком как неродным или о детях и на фонах, как их принято называть в современных работах. И третий момент. По идее он не должен быть сложен для учителя-филолога, но он может быть сложен тогда, когда мы не осознаем этой необходимости. Нам обязательно следует с учетом уровня наших вот этих учащихся адаптировать собственную речь. И вот здесь, кстати сказать, практика работы с иностранными учащимися, то есть вот совсем иностранными, изучающими русский язык, что называется, с нуля, действительно помогает Работая вот в этой аудитории, приучаешься строить свою речь, когда это необходимо, исходя из тех компетенций, которые, как известно преподавателю, уже есть у его учащихся. Иначе, конечно, наше общение, общение учителя и ученика, как вы понимаете, успешным быть не может. Ну, то есть, если ученик не понимает, не знает слов, не воспринимает быстрый темп речи, если не понимает, что говорит учитель, конечно, эта коммуникация не состоится. Часто случается так, что... Ребенок оказывается в русскоязычном классе, я имею в виду ребенок, слабо владеющий русским языком, оказывается в русскоязычном классе не с самого начала. Ну, для России это понятная ситуация, то есть, предположим, родители приехали на работу или на жительство в Российскую Федерацию, ребенок до сих пор учился в школе на родине и на родном языке, понятно, что в России он попадает в любом случае в школу, где обучение ведется на русском языке. И попадает в тот или иной класс, разумеется, не в связи со своим уровнем владения языком, а в связи с возрастом. Вот вполне возможно стала быть ситуация, когда... Согласно учебной программе, ребенок э, должен получать и даже уже иметь некие э, не только практические навыки изучения языка как средство общения. Я имею в виду иностранного языка, ведь для ребенка, э, слабо владеющего русским языком, ну, почти можно утверждать, что русский язык это иностранный, во всяком случае, не родной. Но и предполагается, что в определенном классе ребенок, прошедший условно через обучение в предыдущих классах, уже имеет некие знания о системе языка, такие, ну, скажем, околонаучные. Понятно, что если ребенок в этот класс попадает, не проходя через предыдущие ступени обучения в этой школе, в этой системе образовательной, то этими знаниями он может не обладать. Прекрасно, если у него есть опыт изучения родного и иностранного языка, который он может перенести вот в новые реалии. Но вполне возможно, что этого и нет. Опять же, потому что, конечно, схемы обучения различаются. Я уж не говорю от страны к стране, но порой даже от школы к школе, от класса к классу. Это все тоже совершенно очевидно. То есть те методы которые мы используем в работе с такими детьми, особенно должны быть направлены вот на развитие аналитического и прочих видов мышления. Вы видите это на слайде. Потому что такому ребенку приходится интенсивно постигать и языковые получать языковую компетенцию в плане практического владения языком и постигать системные связи, то есть э, осваивать язык как систему, вот эти знания получать тоже. Ну и э, понятное дело, что такие ситуации не, не только в России случаются и встречаются, что и в ваших школах, в ваших классах, Сейчас вполне, скажем так, возможно и даже отмечается наличие детей с разным уровнем. Это могут быть дети из там, соседних стран, где, предположим, преподавание русского языка ведется не так активно, как в вашей стране. Это могут быть дети из отдаленных районов, которые, ну, опять же, в связи там, с родительскими. Какими-то личными делами попадают в другие районы, в крупные города и в соответствующие школы. Ну, и в конце концов, это могут быть дети изначально из семей, не использующих русский язык. Ведь известно, что в связи с событиями ну, 20-25-летней давности, когда пострадала Изучение и преподавания русского языка во многих сопредельных с Россией странах известно, что вот до возраста родителей сейчас дошли тогдашние учащиеся и уже их дети поступают в школы на обучение и получается так, что родителей, возможно, не русскоговорящие или минимально или только в бытовую предположим, конечно это разные вещи бытовой язык и язык получения образования и вот эти дети тоже оказываются в классе вместе с носителями языка или с теми у кого русский это язык семьи и так далее То есть особенно важно, чтобы для таких детей создавались на уроке, ну как создавались, чтобы мы их создавали, условия осмысленности учения. То есть такой ребенок должен быть не просто как-то подсознательно, бессознательно включен нами в учебный процесс, но он должен быть мотивирован он должен быть активным участником этого обучения. Как известно, на эффективность выполнения коммуникативных задач, а это, конечно, главные задачи и в плане освоения языка, и в плане педагогического процесса, Влияют три типа факторов. Вот они перед вами на слайде. Да? когнитивные, то есть, где задействуются, ну скажем, интеллектуальная составляющая, эмоциональные. И что касается непосредственно языка, разумеется, лингвистические факторы. Ну, я думаю, никто особенно не удивится, услышав, что, предположим, Белорусу или Болгарину, безусловно, легче усваивать русский язык, чем, например, китайцу или вьетнамцу. То есть чем дальше от системы русского языка отстоит система родного языка учащегося или, по крайней мере, какого-то из тех языков, какими он свободно владеет, тем сложнее пойдет вот этот процесс и тем аккуратнее нам педагогам нужно, скажем, и отбирать учебный материал, и продумывать формулировки заданий, и пути объяснения нового материала тоже. И при этом нельзя, конечно, забывать, что здесь же у нас в классе имеются и дети с родным русским языком. Дети, для которых ну, нет этих дополнительных задач. То есть те дети, которые, собственно, могли бы свободно, спокойно усваивать учебную программу. На них она и рассчитана в основном. Надо сказать, что вот в России, если вы посмотрите, почитаете в социальных ли сетях в каких-то, иных коммуникативных, так сказать, точках, почитайте, о чем говорят и пишут родители детей школьников в связи с тем вопросом, о котором мы сегодня говорим, вы увидите, что часто родители детей, свободно говорящих по-русски, ну, носители языка, Недовольны тем, что учитель вынужден обращать серьезное внимание и уделять много времени ученикам слабо говорящим по-русски в классе, из-за чего на взгляд родителей, а возможно и объективно, страдает обучение детей по-русски говорящих свободно. То есть получается, что такие дети во многом занимаются самообучением, самостоятельной работой, там знакомятся с материалами по учебнику, выполняют некие дополнительные упражнения, которые там, иногда бывают проконтролированы, а иногда даже нет и так далее. То есть получается, что... Вот вместе с этой водой, ну, вроде как этому человеку помощь нужна в меньшей степени, он и так хорошо говорит по-русски, вот вместе с водой выплескивается и ребенок. Нельзя сказать, что ребенку свободно владеющему русским языком на уроке помощь не нужна вовсе. Это абсурд, согласитесь, ведь в конце концов задача Является не весь класс научить средненько или минимально, а тех, кто способен на большее, научить, соответственно, большему. И вообще говоря, сейчас, ну, по крайней мере, декларируется особое внимание там, одаренным детям, талантливым детям. Но получается, что если это не то, чтобы одаренный ребенок, но ребенок средний, свободно владеющий языком, то он не попадает ни в проблемную группу слабоговорящих, ни в проблемную группу, ну проблема не в отрицательном смысле, а в таком, как бы сказать, рабочем, одаренных и вот оказывается в вакууме, что тоже, конечно, неправильно. Начинаю говорить уже о рекомендациях, которые даются в учебных пособиях, в учебных пособиях, как я уже сказала, их выпущено на сегодняшний момент два, в семнадцатом году и в девятнадцатом. Это учебное пособие «Увлекательное обучение» и второе «Добро пожаловать». вот. В этих пособиях собраны идеи, позвучавшие на наших всероссийских конференциях относительно предмета нашего сегодняшнего разговора. И да, я сразу должна сказать, что, разумеется, эти пособия коллективного авторства то, о чем я сейчас буду говорить, частично разработано на нашем факультете, но частично и даже по большей части – это вот разработки, которые демонстрировали на наших конференциях коллеги из разных образовательных организаций, разных российских городов. Но все они направлены к одной цели – как-то все-таки гармонизировать учебный процесс в классе, где э, имеются разноуровневые учащиеся, в том числе и дети разноуровневые в плане владения языком. В том числе и дети очень слабо русским языком владеющие, но все-таки вот вынуждены обучаться по тем или иным причинам в русскоязычном классе. Понятно, первое, что вспоминается, вот, когда думаешь о такой ситуации, это так называемый дифференцированный подход. Нельзя сказать, что это какая-то невероятная методическая новация, я имею в виду как идея. Ну, все мы помним, да, там сельские школы дореволюционные, школу в Ясной Поляне, которой занимался Лев Толстой, например, и так далее. Понятно, что вот это были разноуровневые классы. И э, что касается преподавания русского языка, то здесь, можно сказать, э, даже и вот удобно использовать идеи, еще появившиеся тогда. Но конкретные разработки, конечно, удобны такие, которые можно использовать сейчас. С теми, ну скажем, базовыми учебниками, с изучением тех базовых программ, которые, которыми сейчас мы пользуемся. Да, так вот, Важная идея, удобная в данном случае, это идея дифференцированного подхода. Попросту говоря, мы используем примерно одного поля, но все-таки разного конкретного наполнения учебные задания. Например, вот при изучении фонетики. Это... Пятый, кое-где шестой класс, если говорить о русской школе. Я практически уверена, что фонетику русского языка по любой программе вы так или иначе тоже затрагиваете. Что нужно сделать традиционным образом носителем языка? Ну, или, как я уже сказала, человеку, для которого русский язык один из родных, условно, русский как второй. Традиционно такому учащемуся нужно уметь составлять транскрипции. Имеет ли это смысл для учащегося итофона? Для того, кто языком владеет слабо. Практически не имеет. Он составить эту транскрипцию... Не может, даже если это лингвистически одаренный человек, он реально может прислушиваться вот к тому, что сам же произносит и э, зафиксировать это дело транскрипционными значками. Почему? Потому что учинить слабо владеющий языком ⁇ это практически неизбежно э, акцент русскоязычного произношения. Даже если он сам себя отчетливо запишет, транскрипция практически 100%, что будет содержать какие-то ошибки. А вот наоборот, обратите его внимание на то, как это должно произноситься по-русски, чтобы он попытался про себя произнести это по-русски и сопоставить, со соотнести. С тем значением, с тем графическим обликом, слова, которое мы имеем в виду. Вот это гораздо полезнее. Да? То есть мы идем, скажем, от анализа в одном случае с носителями языка и от синтеза в другом случае с учащимися владеющими русским языком в недостаточном стиле. Но вот если мы применяем таким образом дифференцированный подход, то есть у нас в одном классе оказываются фактически два, с одними одни задания, с другими другие задания, это автономные группы, то да, легко, к сожалению, прийти вот как раз к ситуации, когда остальные ученики Нашу проблемную группу, славу говоря, не обходящие оказываются. Несколько без руля и без витрил. То есть для учителя они такой серьезной задачи, болезненной задачи, скажем, не представляют собой. Ну, я имею в виду, что, что самое неприятное для учителя да? – Такое, именно что болезненная, это неуспевающие учащиеся. Ну вот, если он примерно понимает, что вот эта группа, владеющая языком, к неуспевающим никак относиться не может, то вот вроде бы можно на нее несколько махнуть рукой и сосредоточить свои усилия на э, детях, для которых это вполне реальный, животрепещущий вопрос. Удастся ли вытянуть из неуспевающих, или они так и будут не успевать? Понятно, что поскольку время на уроке ограничено, то вот есть серьезный соблазн сказать себе, ну да, вот сейчас мы решим вот эту вот конкретную серьезную проблему, а потом, когда дотянем этих учащихся до уровня тех, тогда уже вместе со всеми будем осваивать программу дальше семимильными шагами. Это вроде бы звучит логично, но не очень работает таким образом. Потому что вот эти наши оставленные на... Сами на себя оставленные дети, да, без, э, без особого внимания преподавательского, они э, есть риск, что у них утратится учебная мотивация. Этого тоже, конечно, надо избежать. Ну, э, чтобы, предположим, не оставлять без контроля нашу, условно говоря, проблемную группу, мы можем сделать что? Мы можем ответы этих групп чередовать. То есть мы не все время занимаемся с частью класса, а остальная часть занимается самостоятельно. И может быть мы потом, например, соберем тетради и проверим. А мы тут же в режиме реального времени, как говорится, спрашиваем то, ну, спрашиваем по-разному. Да, то одних, то других. Например, это может быть задание вот такого типа, когда должен устно и без подготовки или почти без подготовки ответить носитель языка и должен, подумав написать ответ, а потом его прочитать, ребенок инофон, ребенок слабоговорящий по-русски. И вот таким образом мы параллельно, значит, даем эти задания. Вполне возможно, что как раз вопросы к инофонам будут на карточках, так называемых, в письменном виде, да, а вопросы носителям языка будут задаваться устно. Ну и вот ответы на вопросы, одни просто проговаривают, другие, соответственно, прочитывают. Мои коллеги, эта разработка принадлежит Тульскому педагогическому университету Толстого, кстати сказать. Вот мои коллеги занимались апробацией таких типов упражнений или систем упражнений, вообще такого, такого плана работы в соответствующих классах. И, к сожалению, здесь тоже выявляются некие недостатки. Ну, например, вот это вот параллельное выполнение заданий, оно прекрасно выглядит на бумаге или там в конспекте учителя. Но фактически проблема, с которой столкнулись вот почти все, кто в апробации участвовал, оказалась такая, очень разный темп выполнения заданий. То есть подготовившийся курок носитель языка отвечает сразу, а когда пришла очередь спросить, что успел написать ребенок, для которого вот были подготовлены эти отдельные задания, он еще ничего не успел. И получается, что параллельности не вышло. Здесь уже все вопросы закончились, все уже на все ответили, а здесь еще нет. И, соответственно, опять приходится, значит, этой части класса давать на самостоятельное выполнение какие-то задания, а с оставшейся частью прорабатывать вот те вопросы, которые были им заданы в письменном виде. И вот здесь-то надо сказать, даже если темп и не страдает, даже если э, ответы действительно чередуются, ну, как я уже сказала, это выяснилось, что почти не бывает такого, э, но даже если так, э, подстерегает нас еще одна проблема э, учащимся вот из группы, ну, используем такую терминологию русского как иностранного из группы продвинутой, довольно скучно слушать ответы, тратить время на то, чтобы слушать ответы вот этой вот второй группы. Потому что, потому что для них это, ну, очевидно, слишком просто и так далее. И вот вы знаете, коллеги утверждают, и собственно не только они, это из разных мест мы такую смогли собрать информацию, что, пожалуй, наилучший выход в этой ситуации – это деление не по крупным, скажем, группам, по уровню владения языком. Отделение на мелкие группы или пары даже, при том, чтобы в этой паре, в этой, как бы сказать, команде оказался у нас и ученик, владеющий русским языком на должном уровне, и тот, кто слабо говорит по-русски. Нельзя сказать, что всегда с самого начала дети прямо с удовольствием эту идею воспринимают. Ну, понятно, что это зависит от того, насколько мы для них авторитетны и харизматичны, и насколько близко к их уровню понимания, к их, так сказать, жизненным интересам мы сумеем обосновать необходимость такой работы или заинтересовать их в такой работе. Да, сопротивление определенное вначале может быть. Но в конце концов этот метод дает свои плоды. Ну вот представьте себе, мы читаем довольно сложный текст, не вполне очевидный даже и для носителя языка, но однако же работать с таким текстом все равно надо. Да? Мы же к образовательному уровню общему должны привести этих детей. Ну и вот, э, здесь никто у нас ничего не пишет. Мы вопросы задаем исключительно устные. И задаем вопросы такие, чтобы и для носителя языка ответ был, ну скажем, по крайней мере, в какой-то степени интересен. Он может быть и не очень... Для него важен с такой учебно-научной точки зрения. Но он касается, что называется, витальных ценностей. Да, то есть вещей, которые в жизни могут быть ребенку интересны. Ну вот, вы видите, да, здесь есть ряд вопросов. И мы всегда строим вопросы так, это даже для самого учителя, собственно, делается, чтобы не запутаться, что четные вопросы предназначены для ребенка, владеющего русским языком, как родным, либо как одним из родных, нечетные вопросы для ребенка, который русским языком владеет хуже. Э -э ну... Не на уровне, может быть, русского, как иностранного, но тем не менее, у него есть, значит, определенные с этим проблемы. Понятно, что такой ребенок, скорее всего, ответит более-менее на вопрос, есть ли у него дома кот или кошка. И понятно, что дети, владеющие языком, от этого вопроса и ответа на него не очень-то соскучатся, потому что даже и во взрослом возрасте, ну так это любопытно, есть ли у твоего там коллеги, соседа, да, домашними а детям тем более интересно. И э, вот если таким образом мы строим свою подготовку и, соответственно, строим занятия, то в конце концов... К чему это все идет? К тому, что в перспективе выровняется наш слабовладеющий языком ученик. И можно сказать, это даже где-то афористично звучит, что использование дифференцированного подхода здесь и сейчас эту отрицательную вообще-то дифференциацию на владеющих и слабовладеющих снимет впоследствии. Что, конечно, важно. Ну, плюс, если мы говорим о работе в парах, то, конечно, получается, что вот этот второй ученик, владеющий языком, да, он становится в некотором роде тьютором для своего, своей пары и, соответственно, ну, это и такие общие умения, да, командная работа, вот важные сегодня вещи. И это определенная помощь учителю и помощь этому самому слабо слабовладеющему языком ученику, потому что это еще один выход в коммуникацию, не только с учителем, но и со своим вот этим парным учеником. Вообще, надо сказать, что э, при обучении языку вот в такой ситуации, когда по программе мы должны учить вещам, ну даже где-то теоретическим, а реальная жизнь нас поставила в рамки, когда мы должны э, обеспечить еще и практическое владение языком, надо сказать, что моменты интеракции, чем больше мы можем использовать, тем в данном случае лучше. Это я говорю сейчас главным образом о нашей с вами филологической работе. Понятно, что лингвистическое или, как сейчас тоже говорят, лингводидактическое сопровождение Общеобразовательная дисциплина это тоже вопрос серьезный, важный, но сейчас мы говорим не об этом. Мы говорим о том, как непосредственно на уроке русского языка или плюс к тому какие-то классные дополнительные и так далее мероприятия, посвященные русскому языку, нам лучше построить. Так вот, такая, такие интеракции, если мы можем сместить акцент от того, что только и исключительно с учителем происходит общение нашего этого проблемного ученика, да, ученика, который недостаточно владеет языком, если мы можем это количество интеракций увеличить для него, то это будет... Большая наша победа и большая для него польза. В наших пособиях и в пособии «Увлекательное обучение» это особенно, и в пособии «Добро пожаловать» тоже в определенной степени предлагаются модели нестандартных уроков как раз нацеленных на вовлечение вот в коммуникативное взаимодействие, интерактивность учащихся максимально. Перед вами на слайде типологии, нестандартных не уроков. Но, как вы видите, помимо шести разновидностей, которые там указаны, еще в правом нижнем углу имеется ИТД. Это самое ИТД означает, что в зависимости от нашей фантазии или, как сейчас модно говорить, креативности, эта типология может быть практически бесконечно расширена. То есть никаких рамок, которые наше творчество здесь было, перекрывали не имеется. Стоит помнить вот о чем. Даже если мы используем нестандартное занятие с мыслями о том, что оно должно быть максимально интерактивным, не будет толку, если оно будет стопроцентно будет направлено исключительно на интеракцию. Доказано исследователями, ну, проводившими испытания такого рода в течение нескольких лет, что по крайней мере 40% традиционных форм работы на уроке должно быть задействовано. Ну, то есть, выполнение таких довольно типичных, Заданий, упражнений, да, от этого совсем уходить все-таки не стоит. Поэтому даже, предположим, урок экскурсия, это не сплошь экскурсия, а такая экскурсионная оболочка, экскурсионная, может быть, форма. И об этом, в частности, тоже говорится, вот в этих пособиях и предлагаются соответствующие модели занятий. Если говорить, если говорить об интерактивной организации вообще учебного процесса, то, ну вот вы видите, разработаны формы. Типичные, уже даже типичные для этого, нетипичные, нестандартные организации. И следует не забывать, что два важных приема нужно использовать. Это обязательно формирование личностной значимости. То есть то, что детям неинтересно, не создаст интерактивности, им не захочется коммуницировать об этом. И стимулирование рефлексии, то есть вот та самая осознанность обучения, как мы говорили, это тоже важный момент. Что мы можем видеть в этих вот пособиях? В пособии «Увлекательное обучение» и в пособии «Добро пожаловать». В этих пособиях, в частности, в увлекательном обучении, имеются, скажем, наборы заданий, так называемых олимпиадных или конкурсных заданий для разных уровней владения русским языком, для разного возраста учащихся, для учащихся разных технических возможностей наших в классе, потому что от этого тоже кое-что зависит, вот. И это задания, которые, можно использовать как, ну, скажем, элементы, собственно, аудиторных занятий, то есть вот самих уроков. Кстати сказать, урок целиком Олимпиады это все-таки не очень такая не очень, что ли, удачная вещь. Ну, дело не в том, что невозможно такую урок устроить. Конечно, возможно, но это разовое мероприятие и, как правило, с участием нескольких классов, то есть такой уж совсем необычный урок. А вот элементы олимпиады в уроке, элементы вообще конкурсности, соревновательности нет. Это как раз для формирования учебной мотивации вообще и для формирования таких вот умений интерактивного взаимодействия между учащимися. Это вещь очень полезная, очень функциональная, имеет смысл ее использовать. Ну, перед вами на слайде определенные правила. Использование элементов вот этой соревновательности, которые призваны содействовать повышению учебной мотивации. Мы все, так уж человек устроен, особенно дети, любим соревноваться. То есть некие мини-микро, там на 2-3 минуты, может быть, вот эти. Конкурсные моменты на уроке устраивать стоит. Чего делать, собственно, на уроке не стоит. Не стоит спрашивать о том, чему мы не учили. То есть темы должны быть изучены заранее. Если это не внеклассное мероприятие, а именно кусочек конкурса в ходе урока. Следует хорошо продумать систему оценки, и обязательно следует объявить и поощрить победителей. Ну, мы можем это сделать по-разному. Мы, конечно, можем говорить, что победила дружба там и все такое, но вы знаете, если у нас постоянно будет побеждать дружба, то с меньшей охотой наши учащиеся будут вот в эти игры играть. То есть я понимаю, и вы понимаете, почему так делается, да? никого не обидеть, там крылья не обрезать никому, это тоже понятно. Но, по крайней мере, придется чередоваться. А... Нынешним учащимся порой особенно ребятам постарше, ну, скажем, там, не начальная школа или первые шаги средней школы, а уже ближе к старшим классам, нашим ребятам порой участвовать в таких вот олимпиадных или конкурсных вещах, просто отвечая на какие-то разрозненные вопросы, может быть не очень интересно. В этом плане, я вижу вопрос, можно ли будет получить презентацию. Уважаемые организаторы, я совершенно не против. То есть, если есть возможность дать скачать это дело, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Если это интересно, я очень рада. Вот, отлично. Дорогие коллеги, видите, да, презентацию можно будет получить. Да, так вот. Если нашим ребятам мы видим, что уже не очень интересно, не испытывают они азарта просто ответить на там, как можно большее количество вопросов, мы можем их тогда вот таким вот образом направить на путь истинный. Мы можем использовать так называемые квесты, образовательные квесты. Это, конечно, в подготовке довольно такое дело ну, требующее времени, требующее определенной фантазии. Но зато, если человек хотя бы условно имеет некую цель, ради которой он напрягается, ради которой он отвечает на вопросы и выполняет задания, то он это с гораздо большей охотой делает. Вот перед вами на слайде картинка. Это карта квеста "Сокровища русского фольклора», который тоже был на нашем факультете несколько лет назад разработан. Это была такая международная игра. Может быть, даже кто-то из ваших ребят участвовал. Суть такая. Герой... Ну, в нашем случае это был один из трех богатырей. Человек, участник выбирал себе богатыря, от имени которого он играет, Илья Буромец, Никитич или Алеша Попович. Один из богатырей движется, условно, в Москву. Это был, конечно, компьютерный квест, чтобы, ну, условно, были такие разработки, что... Должно участвовать там много народу. Э, вот. И он движется, стал быть, в Москву. По пути с ним случаются или у него случаются разные надобности. Э, ему надо получить коня, потому что какой же богатырь без коня. Потом конь у него потерял подкову, надо коня подковать. Потом э, он проголодался. Надо ему, значит, перекусить ему и коню. Еще потом он заблудился, ему нужна карта. Вот вы видите, да, на каждой дорожке четыре точки. Вот эти четыре точки, так сказать, станции как раз мотивировали необходимость выполнения заданий. Ну, скажем, купец готов продать коня, но богатырь наш без денег. Тогда купец согласен отдать этого коня, если богатырь правильно ответит на вопросы или там выполнит какие-то задания. Мы, конечно, можем сказать, какая ерунда, что тут такого интересного. Но вот вы знаете, удивительным образом это работает. То есть просто ответьте на вопросы, это один уровень заинтересованности. А когда придумана какая-то, более-менее жизненная ситуация, то э, игра играется, простите за э, повтор, гораздо, э, ну это был такой задуманный повтор, э, гораздо азартнее, интереснее, эффективнее. И, <coughs> и задания это выполняются. То есть мне как преподавателю нужно, что? чтобы люди с интересом, работали И да, они это делают. Ну а то, что мне пришлось какое-то время подумать, что там будет говорить купец или старушка с картой или какой-нибудь кабачек. Ну что ж, в конце концов, если мы будем заниматься этим вместе и как-то делиться своими наработками, то согласитесь... Обеспечить себя и друг друга вот, разными такими интересными вещами будет не так уж трудно. И заканчивая разговор о квесте, хочу еще вот что сказать, дорогие коллеги. Конечно, квест не обязательно должен быть компьютерным. Пожалуйста, эту же карту легко нарисовать на бумаге или даже нарисовать мелом на доске. И это работает, в общем-то, так же, как и с компьютером, то есть в режиме реального времени, пожалуйста, если дети могут при этом еще и реально двигаться, то есть ваша карта будет подразумевать, например, переход там из класса в класс, или если вы проводите это мероприятие на воздухе, то там, ну я не знаю, от одного деревца к другому, это даже еще более захватывает. Поэтому искренне рекомендую. На самом деле самое сложное здесь начать. Когда уже более-менее представляешь себе, что и как происходит. То есть, что касается квеста, наша задача – это придумать основную историю. Не хитрую историю. Вот у нас все истории-то было, что богатырь идет в Москву. Это, собственно, весь сюжет. И вот на этих, значит, четырех станциях он там с кем-то встречается, разговаривает и этот кто-то и вот э -э, в хорошем смысле вынуждает выполнять те или иные задания. Если э -э, как раз наоборот, если сюжет сложный, переплетенный, то и построить э -э, его тяжеловато, и могут запутаться ученики, что там, зачем и почему, то есть э -э, как раз... Что-то простенькое, элементарное – это даже лучше. В конце концов, наша задача – не интересную историю рассказать, а чтобы были определенные умственные действия, выполнены нашими учениками. Ну вот для этого особенно хитрого сюжета не нужно. Каким образом мы… Каким образом мы подготавливаем квест? Вот обратите внимание, пожалуйста, из этих семи пунктов, собственного прохождение – это всего один пункт. Мы должны рассказать, о чем речь. Ну, еще раз, богатырь, скажем, направляется в Москву. Мы должны сказать, что, собственно, следует сделать, ну, в нашем случае провести его по станциям, да, и выполнить задание. Мы должны распределить роли, если такие есть. Наш сюжет был очень простой, поэтому просто человек выбирал роль себе. Он был либо Алешей Поповичем, либо Добрыней Никитичем, либо Ильей Муромцевым. Но если ваш квест будет подразумевать разные роли, ты прадец Иванушка, а она сестрица Аленушка. То тогда, соответственно, вот либо сами между собой распределяют э, учащиеся, либо, э, либо вы распределяете между ними. Обязательно нужно объяснить, что от них требуется. И обязательно, обязательно дать некий мануал. Обратите внимание, что дети, в общем, довольно буквально воспринимают задания, и э, они хороши в плане э, случайного попадания в те дырочки, которые мы не заметили. То есть вот продумать, что можно, что нельзя, каковы правила игры. Нужно заранее, потому что, когда правила придумываются или, скажем, меняются по ходу игры, это очень, э, очень дискредитирует. Э, дети относятся к этому ну, болезненно. Поэтому по, по возможности максимально, но ну, и все равно апробации, скорее всего, каких-нибудь каких тараканчиков выявили. Зато, когда в следующий раз вы будете использовать квест уже, значит этих тараканчиков будет меньше. Ну и, конечно, заключение. Желательно делать его не очень наукообразным, чтобы не, не пришло разочарование. Вот мы-то думали, мы играли, а мы тут, оказывается, только и исключительно изучили типы предаточных сложных подчиненных предложений. Нет. То есть вот это, это заключение ваше, или, может быть, их с вашей помощью, все-таки оно тоже должно быть исполнено некой э, личностной значимости. То есть чтобы, значит, дети были тоже рады, что они этого достигли. Я почему говорю об этом? Я, вы знаете, э, вот уже... Много лет нахожусь под впечатлением одной, одного такого эпизодика. Я работала в то время в педагогическом вузе и, как все, пожалуй, преподаватели, почти все преподаватели педвуза, в определенный момент выполняла обязанности методиста, когда у моих студентов шла педагогическая практика. Ну и вот э, история-то не хитрая, и вот какая история. Э, девочка моя студентка, очень, надо сказать, одаренная вот в педагогическом плане девочка. И училась она хорошо по предмету тоже. Ведет урок. Это уже не первый урок, а это, наоборот, контрольный урок. Я должна поставить ей оценку. Э, дети в классе исключительно позитивно настроены к ней. Вот, они хорошо подготовлены, они, значит, активны, стараются, они же знают, что сегодня молодая учительница получит вот, итоговый балл за свою практику, за, за урок, за этот. Ну и она действует правильно, там, в соответствии с конспектом, мы его уже проговорили с ней, там, как-то, вот. Дело движется к концу, вот уже там этот самый элемент рефлексии, заключение приближается, что мы сегодня узнали. И э, мальчик, э, значит, встает и говорит: я, я почему использую этот пример? Встает, и говорит: мы сегодня узнали, вот какие бывают типы предаточных предложений, в сложных в предаточных, сложных подчиненных предложений. И говорит, то правильно. Но он, видно, уже и утонился. Все-таки они целый урок активно начали. И такая у него при этом тоска на лице написана. Он старается, но вот прям как будто с трудом преодолевает отвращение. Но явно, явно не мечтал он в своей жизни изучить эти самые типы предаточных. У него другие какие-то интересы. Причем, я говорю, искренне старались дети. Да, и там были себя очень любичные. Такое. Но даже причем при этом, они делали это не для себя. Они делали это для нее личностного смысла в том, чтобы изучить предаточные предложения, а ведь это дети, которые скоро ОГЭ, а потом ЮГ, но они не видели для себя этого. ничего значительного. поэтому так уж сразу опускать с неба на землю, только что играли, а оказывается, исключительно дидактический в этом смысл, вот, пожалуй, что не стоит. А вот показать, где можно использовать практически, изученное в процессе вот этого, вот, да, это имеет смысл. А, о чем еще в этих пособиях можно почитать? Значит, там даются модели уроков, разработанные нашей уважаемой коллегой-учительницей из Казахстана, из Октября. Это урок «Поэтическая мастерская». И вот вы видите на картиночке, какие в частности поэтические жанры были исследованы и даже каким творческим результатом это привело. И э, еще один ее же урок, урок морской путешествия. Вот вы видите здесь фотографию и э, на слайде отражены приемы. Ну, я уж не буду их озвучивать, э, что это все достаточно очевидно. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Если мы играем, то есть это, конечно, урок деловая игра. Если мы играем, с нашими учащимися, то стоит использовать, это даже со студентами работает, не то что со школьниками, стоит работать, использовать минимальные атрибуты. Да, конечно, мы не будем за полгода до урока начинать шить морскую форму для каждого ученика, но, скажем, склеить из бумажки какие-то не, нечто вроде без козырок, это, это в самом деле, э, ну, им в самом деле так интересно. Вот здесь вы видите, дети разделились на экипажи, и эти три экипажа между собой, надо сказать, соревнуются. Потому что это мало того, что игра, это еще и элементы соревнования использованы тоже. Хотя и далеко не только они. Если говорить об играх, причем о таких играх, которые можно опять-таки использовать как микроэлементы на уроке или использовать на дополнительных занятиях уже непосредственно с учащимися, которые русским языком владеют не очень хорошо, то вот наши коллеги из лицея Ковчег. Надо сказать, что этот ковчег организует программу перелетные дети», которые как раз учатся вместе и работают в команде. Дети, владеющие русским языком и не очень хорошо владеющие. Это подмосковные. То вот, значит, наши коллеги предлагают такие апробированные ими, Простенькие, но эффективные грамматические игры. Э, э, да, теперь хорошо. Грамматические игры. Опять же, это требует предварительной некой подготовки, но вообще-то небольшой. А зато вариативные возможности огромные у этих вот, посмотрите, пожалуйста, сыграем в карты, делаем несколько колод-карт. Первая колода существительные. Какая проблема часто возникает у детей носителей неславянских языков с существительными? Конечно, в первую очередь это проблема рода. И связанная с ними напрямую проблема согласования с тем или иным существительным, того или иного, ну, в первую очередь прилагательным или э, местоимением прилагать. Какие карточные игры мы можем предложить? Ну, вот, скажем, рот. Вот у нас есть колода, нужно ее выложить в три ряда по родам. Да, довольно скучно, если это один человек выкладывает. Ну, а если мы ее раздали несколько и придумали какие-то четкие, ясные правила, ну, например, там, положил карту не в тот ряд, не в тот род, пропускаешь ход или там, ну, словом, какие-то, какие то какие придумали, бонусы и, наоборот, штрафы то вот это уже вполне играет. Кстати, в нее с удовольствием играют, ну, если не злоупотреблять, конечно, играют и носители языка тоже. Ясно, что не носитель здесь оказывается в положении ну, почти заведомо проигрышном, но тут уже, тут уже наша, так сказать, Тут уже наше э, решение, как мы будем это использовать. Так, прошу прощения, уважаемые коллеги, это э, организаторы что-то хотят мне сказать. Алло? Да? Надо же, а у меня все работает, и микрофон. ужасный. Это, а у всех я пропала, вот, потому что я не вижу, что, что могло случиться. У меня вроде как и интернет в порядке, доступ к интернету, да. И я вижу и себя на камере, и как вот эту дорожку микрофона тоже вижу, как она подсказывает. Ну, я буду пока продолжать тогда, да, все эти случаи. Так, дорогие коллеги, может быть, вы мне еще тоже плюсик или минусик пришлете, видно меня, слышно по-прежнему. Или с моим интернетом какие-то неполадки. Словом, вот. С существительными понятно, или мы можем придумать другую игру, мы можем вытаскивать карту. Да, вижу в чате. Obrigada. Obrigada. «А сейчас меня видно? Скажите, пожалуйста». О, как хорошо. Ну, тогда все-таки еще несколько минуточек. Давайте я дощелкаю и дам. Ага. Скажите, пожалуйста, а если так, почему-то у, почему у меня включается или видео, или микрофон? Ага, звук есть. Простите, не получается включить и то, и другое, какой-то глюк, но в конце, концов, в конце концов я думаю, что главное, чтобы вы видели презентацию. Так вот, мы можем сделать колоду только существительных или две колоды вместе с прилагателем. Если мы хотим работать с глагольными формами, мы можем сделать кубики. С кубиком очень удобно. Как раз шесть граней кубика и шесть форм. Личные формы я имею в виду. Бросили два кубика, выпал, скажем, кубик «мы» и выпал глагольный кубик «играть». Вот, пожалуйста, нужно сложить правильные, ну, дать глаголу правильную форму. Опять-таки, зачем мы это делаем? Может, у нас есть игровое поле. Если мы ответили правильно, переставляем фишечку там свою вперед. Может, мы просто набираем очки. Какая команда больше правильных ответов дала, а какая меньше. Ну и так далее. С кубиками вообще вариантов много, как вы видите. Да? Это может быть там... И кубик существительных, причем мужского рода, женского рода, если надо, среднего рода. Это может быть кубик падежей, к счастью, падежей тоже 6. И обратите внимание, не очень функционально, особенно сначала, говорить о названиях падежей. Лучше дать вот так, как здесь, с как сказать, ситуативной такой направленностью. Конечно, всегда у меня есть это кто или что, именительный падеж, а у меня нет в любом случае кого или чего, то есть родительный падеж, ну и так далее. Опять-таки, бросили кубики, выпал кубик, скажем, творительного падежа, то есть вместе с, и кубик э, гранью, где написано брат. Мы вместе с братом. Но опять-таки не забываем, зачем мы это делаем? Нужен какой-нибудь сюжетик, чтобы вот обосновать выполнение этих самых заданий. Ну или просто правила командной игры, предположим. Кубик с прилагательными, пожалуйста, то есть эту игру можно усложнять в зависимости от того, что вам нужно. Хотите. Обособление идей причастных оборотов или там построение идей причастий или причастий с кубиками, все это, в общем-то, работает. И последний момент. Если нам совсем-совсем некогда или, ну вот, мало у нас времени для того, чтобы заниматься интерактивностью. Обратите внимание, уважаемые коллеги, сейчас есть... Программы, в том числе бесплатные, в том числе онлайновые просто, для построения электронных тренажеров. Ну, есть вещи, которые нужно, как говорит нам методика русского, как иностранного, нужно просто заучивать, задреливать. Конечно, никто не любит это делать. При помощи компьютера, ну, дети просто охотнее будут этим заниматься, компьютера или телефона, потому что есть тренажеры с таким форматом, который на смартфоне может работать. Даже если это совсем какие-то простенькие задания, ну вот нам нужно, предположим, там, к следующему уроку или к какой-то контрольной работе определенный словарный запас создать у учащихся. В том числе и графическое, и орфографическое э, запоминание слова. Если мы включаем это слово в какой-нибудь тестик, ну, например, касающийся лексического значения или чего угодно, то э, запоминание произойдет лучше. Точно так же то, что касается, предположим, пунктуации, ну, или других Вещей, которым нам нужно учить наших детей вот, э, в соответствии с программой. Здесь даны просто несколько скринов из э, разных, э, ну, три, на, на разные темы, скажем, из тренажера. Чем хорош тренажер? Он сразу может выдавать окошечко, что неправильно и как правильно. И более того, даже окошечко, почему неправильно. И он это сделает, не раздражаясь, сколько раз нужно, столько нужно. И мы не тратим времени на занятиях, на это вот задреливание. То есть на эти вещи тоже стоит обратить внимание. Они могут быть разными. Пожалуйста, вот тренажер для планшета или телефона, где просто пальчиком, Водя перетаскивая, да, человек соединяет, предположим, синонимы или антонимы между собой, или, если хотите, правила и определение, я хочу сказать, термины определения, или там правила и пример. Вот эти вещи сейчас, в общем, даже не обладая особыми техническими познаниями, можно, тем не менее создать Есть всякого рода помощники. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за ваше внимание, за ваш интерес. Стало быть, презентацию, пожалуйста, скачивайте, если вам это как-то помогает. Ну, я имею в виду в вашей будущей работе. И я надеюсь, до новых встреч. Всего вам доброго и успехов в, вашей, в нашей педагогической работе. Спасибо. Обязательно еще встретимся. Спасибо большое. До свидания.